Бассейн замерз, не знаю, как простоит, полной воды. Видно, что немножечко его расперло, вот так, небольшая, ну, в принципе, полный. Посмотрим, что будет весной, как оттаивать. Вот, месяцок прошел зимы смотрим наш забытый бассейн Интересный какой момент получился Лед не расширился Отошел вот. Так целом стоит Гибкости Материал не теряет да. так, Никаких воздействий не было Я думаю Должен он выстоять зиму ну к весне будет видно как говорится два месяца зимовки практически полет нормальный наш забытый полный воды бассейн пока все в общем гибкость свою не потеряла ничего не нарушено интересный какой момент смотрите вода от борта отошла то есть здесь пространство, ну не, внесу там она плотно, но в целом даже нет. Ну, Как-то вот так. Я думаю, должен простоять зиму без проблем, пока два месяца зимовки полет нормальный. Февраль на дворе, пока ничего не лопнуло, ничто не треснуло. Были и, оттепли, и сильные морозы были. Где-то градусов по 25-27. Ничего. Подождем, что будет весной. Середина февраля. Бассейн без изменений. Зимует. Полной воды. Зима подходит к своему завершению. Месяц март на дворе. Ранний бассейн а стоит, без изменений. Бассейн наш зимует в налитом состоянии. Посмотрим, скоро уже начнет таять. Пока ждем на дворе март. Конец марта. В этом году, конечно, зима затянулась. Конец марта зимы конца так и не видно. Тем не менее, начало С крыши. Бассейн у нас стоит. Внешне никак не отразился. ничего не потемнело. Ждем, пока в нем начнет. способность осталось немножко на дворе апрель поздняя весна только интенсивно таять начала Собственно, бассейн я думаю перезимово ничего внешний вид абсолютно не изменился вода начала таять вдоль бортов То есть, нигде ничего не вытекает может, прищепило вот эти вот. Надо было их как-то отвернуть, что ли? Не знаю. Может быть. Так. Свет ничего не, не помехал, лек. Все нормально. Ждем дальше, конечно, еще. Вот в таком он Собственно, вот бассейн после зимовки. Отмыл. Там грязь. Немножко. Чуть-чуть мусор валяется. Ладно, заполню сейчас. Попробую. Еще раз. Перезимовал. Внешне хорошо. Сейчас еще. Налью. Посмотрю по поводу течи. Общем, не страшная ему зима. Ни капли, я считаю, не выцвел, не треснул нигде. Стоит бассейн, как новый. Перезимовал, налит, дырок нет. Все отлично. То есть можно нормально зимовать с водой.